Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня, после длительного перерыва, мы хотим с вами поговорить о наших книгах. Сегодня очередной выпуск друкарни инфодайвинга. И мы сегодня начнем этот выпуск с благодарностей. Именно с благодарностью благодарность. всем, всем, кто присылал нам подарки. И, Ребята, спасибо большое. Оксана, нам вот буквально вчера вечером доставили. Мы просто кайфуем спасибо, от этого Александр. внимания, от заботы. Мы всех очень сильно благодарим. И а, спасибо всем, кто сейчас разрабатывает схемы, помогает, думает о продвижении инфодайинга в их странах. Уже три страны, кроме Беларуси, включилось в то, чтобы инфодайинг жил, развивался и каким-то образом распространялся на их территории. Люди включились. Люди включились. включились вы, вы чувствуете поток, вот да. эту искренность, поток, чистое сознание, то, что действительно эти знания должны быть доступны, пускай не для всех, пускай для тех, кто дошел до этого уровня развития. Да? Пускай так но просто чистая вода потекла в за волос. и это какая будет оживать спасибо вам большое всем кому, кому вы интересны сами себе вот так я даже не знаю как это вот и благодарим и не за знаешь, как искренность сказать. благодарим за искренность потому что то именно искренность она чувствуется очень сильно чувствуется вот с этим солнечным Светом, любовью. Спасибо большое. благодарю вас. И отдельная благодарность мамам. Благодарность мамам за те письма, которые вы присылаете. И которые я... У меня рука не поднимается их публиковать, потому что они настолько личные, глубинные. Они настолько... Реально трансформационные, они настолько меняют сознание. Они открытые. Они открытые. Многие люди на эту тему боятся даже говорить, а вы присылаете действительно развернутую душу. И на самом деле это как у вас получается, как разговор с самими собой. То есть вы наконец-то можете, вы, мы видим, как вы вот в этих письмах, вы позволяете себе быть самими собой искренними. Именно, знаете, это как... самая правдивая да, практика зеркала. Да, да, самая настоящая. И мы вот сегодня утром в очередной раз плакала, плакала от счастья, плакала от счастья, что идут такие перемены, что идут такие трансформации. Я знаю, что не просто отдельные люди становятся счастливыми, не просто отдельные дети становятся здоровыми, то, что вы пишете, это целая семья, это целая рода, это действительно, ну это реально, вот свет пошел во тьму. И когда вот эти вещи видишь, осознаешь, чувствуешь, и наступает вступать что... счастье, просто да, внутри да. счастья. И то, что когда-то казалось сумасшествием, становится разумным. Да. Это да. И сегодня, между прочим, я взяла свою книжку, да, нашу книжку. То, что мы писали. «Наше озарение, наше, наше, осознание, осознание и наше... сознание». И ты знаешь, когда осознание, единства сознания, его текучести. И когда начинаешь, вот любую главу открываешь, и знаешь, какое у меня было чувство? Что это писали не мы. Я не помню такого, но я кайфовала глубины. сила, да, когда глубина, вот это чувствуешь. И теперь, если бы мы не писали, мы бы этого ничего уже не помнили. бы, Потому что уже мы открываем, и просто действительно, я тоже, я когда открываю, я просто офигеваю от той силы глубины, с которой это написано все. И невозможно просто поверить даже, что такой поток шел. Вообще, сперва ты осознаешь единство, ты есть единое сознание. Нет, не думаешь, не веришь, или представляешь, осознаешь. Это процесс, творящийся в твоем сознании, изменяющий тебя, делающий тебя кристально чистым зеркалом самого себя в жизни. Это состояние сознания. Мы пришли к нему сами, привели к нему тех, кто шел с нами, оставив видеопогружение в обучающих программах. И дальше. Тут на самом деле мы здесь такие вещи раскладываем. Я вот любую страницу открываю, просто проваливаюсь, и у меня все время... Четкое знание такое внутри. Это не я писала. Я, я не помню, чтобы я такое писала. И вряд ли ты помнишь, что ты такое писала и что мы вместе сидели а, и эти вещи рождали когда-то. Вот она. Вот он поток. Потоком шла. она шла потоком. Книги написаны берется, за год все эти. Да, да, да. И а, вот эти потоковое состояние, когда из глубин поднимаются. Знания, когда ты знаешь, здесь есть и такие ссылки к Эйнштейну, и к научным источникам, и закон парадокса раскладывается, и расписывается личность, расписываются структуры психики, про сумасшествие нашей реальности, особое внимание, опять-таки, сектора психики, что, что есть логика, что есть наука, что есть религия. Мы все это абсолютно все описали. И все описано, и это на самом деле золотые ключи, золотые слитки. Книги наши на самом деле золотые слитки. Я не могу иначе их назвать. Это их можно перечитывать, перечитывать, и ты каждый раз будешь находить еще больше. Тебе будет раскрываться, раскрываться. Это, как, знаете, как глубина, которая просто перед тобой раскрывается, она расширяется. Это точно так же, как если бы мы смотрели в глазочек. И через этот глазок мы, мы вышли в огромный мир. А, кстати, состояние глазочка. У тебя же было состояние глазочка да, еще для инфодайвинг. Да, да, где-то года за два или за три. И я теперь понимаю, что это со мной было. Я теперь сейчас очень хорошо понимаю. А было у меня, да, такое, что я сидела как-то на крылечке. Теплое солнышко, муж рядом. И такое хорошее состояние, счастье абсолютное, такое спокойное. Мы разговаривали, а потом замолчали. Просто сидим, и вот просто хорошо. И вдруг я, как-то мой взгляд упал на камушек, я вдруг ловлю себя на том, что я, я смотрю на камень, а я знаю все о нем. Вот просто так. Перевожу взгляд куда-то еще, я все знаю, все устройство, все как, что. И потом я перевожу мысль свою, это все очень быстро происходило, перевожу мысль на какую-то ситуацию, и я ее глубина понимаю. И только тогда у меня в какой-то момент вдруг понимает, что я информацию просто вот вижу. И я, а, Гена, представляешь? И я знаю все, вот я вот знаю все, и в этот момент он говорит, что и я так чувствую вот, натурально, как и закрылась. <свят> <свят> Все, и я не могу передать ему ту информацию, которая только что мне шла. И теперь я понимаю, что это мой фильтрик загрязненный. От того, что я вот сидела счастливая, он как-то, эта грязь чуть-чуть так всплыла, сплыла и глазочек открылся. И я через этот глазок увидела чистый мир, чистую суть. И когда во мне произошла вспышка эмоций, мой фильтрик закрылся, заплыл. Потому что вспышка эмоций. Но благодаря эмоций. этому я вот все-таки я теперь на этот момент понимаю, что мой фильтр не такой загрязненный. <свят> Но на самом деле вспышка эмоций, эмоция, да, да. она же эмоция, выводит она... тебя сразу в коллективное, и она тебя растягивает, она, она собирает другую игру в другой игре, в объективной игре. А ты никто и звать тебя никак, ты пришел в этот мир голый, и уйдешь, и ты, по сути дела, ты попадаешь в сумасшествие. В иллюзию, да? В иллюзию. И когда вот эти вещи уже осознаешь, осознаешь, что эмоция. Имеет смысл брать ее под управление и правильно утилизировать ее. Нет, это инструмент в жизни, им можно пользоваться, можно пользоваться осознанно, можно даже через эмоциональное включение подрывать определенные слои и включать когда у них знаешь, игры. Да. Когда ты этим инструментом пользуешься на достижение результата, да. которых ты хочешь получить. А когда ты бездумно, как обезьяна с гранатой носишься, то ты рушишь все этими эмоциями. Да. Потому что через эмоции мы осуществляем внешнее взаимодействие. Мы формируем, мы формируем, включаем программу ума, формируются мысли, потом мысли-образы, потом это складывается в сюжеты, эти сюжеты проживаются. Именно эмоции цепляют внутреннюю составляющую человека и накапливается и злость, и обида, и вина. И все это поднимается в человеке, и снова это все спрессовывается, накапливается, да. не и Именно эмоции тоже разворачивают игру. Именно потому, что появляется у нас, как только появляется эмоция, значит, мы уже разворачиваем какое-то событие. Уже, кстати, эмоция – это время. Эмоция через, эмоцию время, через эмоцию время втекает. Потому что эмоция связана с моментом здесь и сейчас. Много интересного. Кстати, вот эти все вещи, очень много парадоксальных вещей мы раскладываем в книгах, в книгах во всех. И причем от простого, от самого простого, озарения за озарением, к более сложному. Весь этот путь, этот путь пройден нами. Снята одна за одной информационная вуаль в психике. Да? Когда мы описывали структуру психики, как работает, когда мы проводили эксперименты с детьми, когда мы работали, делали консультации. Когда, когда, когда. Вот сейчас мысль пришла, а за что нас религия не любит. Почему? Вот негативные отзывы, которые есть в интернете, это все написано одним человеком, от Религий, религии. Да, от религии, от имени религии. Да, от имени религии. Я все время думала, а вот за, а, за что религия нас так не любит. А теперь после того, как вышло, мы подаем знания. Религия, так... Вы тут прочтете, за что религия нас не любит. Потому что А когда выйдет парадоксальное восприятие, наверное, Наверное, этот мир будет меняться. Он не может не измениться. Но когда-то же Бог должен проснуться, перестать себя уничтожать. По сути дела, угу. вот все эти глубины от простого к сложному, они сейчас уже изданы. Я уже жду, когда выйдет следующая книга «Инфодайн. Глубина». Я а, тоже жду. Да, она уже на подходе, во всяком случае, ее доверстывает. Еще не читали, что сверстали, но обложку уже согласовали. Обложка красивая. Обложка красивая, да. Практически сверстана, да, доделывает ее, немножко осталось. И, кстати, благодаря, именно благодаря этому человеку мы на самом деле... Очень много внимания уделяли религии, потому что у меня, например, если бы на религии он, всегда, мы был, бы с тобой, наверное, как-то ну, не, не, не цеплялись бы, а он нас постоянно возвращал, возвращал и ему огромная благодарность на самом потому деле. Потому что внутри у меня таких резонансов острых. Там, на отношения, на да. семью, да. Там, на да. бизнес, на еще что-то. У меня нету таких да. резонансов. Да. А религия – это единственный резонанс, который у меня был. И я его связывала с тем, что каждый раз, когда мы работали с аутизмом или с ДЦП, или с психическими расстройствами, мы находили очень много религий в подсознании этих людей. Более того, очень. вам скажу, что у нас есть дети, и сами обращаются люди, религиозные деятели, их семьи, их родственники. То есть если брать, то у нас много клиентов, которые каким-то боком связаны с религией. И когда мы начинали работать и видели, что, какое разрушительное воздействие религия оказывает на подсознание человека, мы не понимали еще тогда, почему. Но мы полностью весь механизм расписали в книге ⁇ Парадоксальное восприятие ⁇ и частично в книге ⁇ Глубина ⁇ Но в парадоксальном восприятии там вообще, вот просто расписан весь механизм. Как уничтожается Бог в человеке? За счет распыления наружу, за счет выноса и так далее. По сути дела, человек перестает быть человеком, идет понижение уровня сознания до животного, потом до насекомого. Но выкинуть ниже уже не получается, потому что э, все-таки Бог заснул в человеческом теле, а не в теле животного. И для того, чтобы перевести еще на более низкий уровень, надо, чтобы в этом теле поселилось животное. Да? То есть э, вот эти вот э, штуки, когда ты осознаешь, они, конечно, дико звучат, но то, что... В обществе пока считается диким. Наверное, если бы сто лет назад рассказывали про телевидение или про мобильные телефоны, тоже то было. дикое общество тоже бы смеялось и поднимало бы насмех и забило бы колами. Но, ребят, пройдет сто лет, и об инфодайинге уже будут говорить совсем по-другому. И приходить вот с тем, с чем мы пришли, на самом деле сложно. И вот низкая благодарность этому человеку да, за да. то, что... Он постоянно нас держал и говорил, «Обратите внимание на то, что у вас есть резонанс на религию. Обратите внимание на то, что есть резонанс на религию». Потому что этот резонанс он был внутренний. И когда я наконец-то… Вот, полное осознание расписано в парадоксальном восприятии, вот эти наши озарения, которые были, и полный штиль внутри, полное отключение… И я понимаю, я у свое зеркало зачистила. Спокойствие. Пришло умиротворение ага. даже. Пришло умиротворение. 4. Удивительное состояние. И, кстати, самое интересное, что в это время начали приходить письма другого плана нам. И вот эти письма, они уже с завидной периодичностью проявляются, пошла следующая глава жизни инфодайинга и жизни наших книг, когда люди пишут о том, что они приходили в инфодайинг в 18-19 год. В 18-м году еще инфодайинга как такового не было, но был вот этот клуб. И были курсы, которые там объединяли там, РПТ, это хилинг и так далее, то есть гипнотехники разные. И вот люди, которые тогда были на курсах и которые потом пришли девятнадцатый год в инфодайинг, самое начало, они прошли какие-то курсы и даже вот было одно очень интересное письмо от человека, человек прошел наши программы и потом в начал их продавать. И он просто пересказывал это все, перепродавал и вполне себя комфортно чувствовал, потому что он был уверен, что инфодайинг на этом все. Что он познал уже все. И инфодайинг закончился. А на самом деле, если представить вот мыльный пузырь, да, то вот тогда это была оболочка. И вот именно люди, которые зацепились за внешнее восприятие, и, во-первых, приходили в инфодайнинг за деньгами, во-вторых, за тем, чтобы перепродать то, что они смогли взять умом, а в-третьих, они должны были соответствовать каким-то концепциям внешнего восприятия. Концепция «я психолог, я правильный, я могу сослаться на того авторитета, на того, на того». То есть человек даже не пытался в себе открыть Бога, ему хватало тех доходов, которые он получал, и тех авторитетов, которые он вынес для того, чтобы чувствовать себя значимым. Да? И а, вот... На три года эти люди вывалились из нашей жизни и вдруг пошли письма, когда вышли книги, особенно вот сейчас вот эта книга Инфодания "Знания", она подорвала. Вообще. Вообще, люди, кто заказывал знания, кто а, получил его, вот после этого пошел поток вот этих вот писем а, я их называю письмами из прошлого. Ну да. Когда человек пишет, Я профукал шанс, я потерял шанс. А при этом мы говорили об этом. И мы говорили об этом. И мы тогда говорили, что не пройдет и двух лет, как люди будут жалеть. Это мы говорили в 2019 году. И вот сейчас пошли вот эти письма, и когда я когда читаю, мне все время смешно. Потому что опоздать на этот поезд невозможно, можно на него сесть по мере, как вы созреете. И неважно, в этой жизни, в следующей, через жизнь или через 100, просто все равно возвращение к себе, оно будет обязательным. Главное, чтобы остался тот, кому возвращаться, чтобы вы его до конца не уничтожили. А на самом деле, вот когда мы разложили механизм уничтожения Бога, Самоуничтожение Бога. Я назвала это суицидом Бога. Я даже ролик на эту тему записала: это, это все, что связано с ритуаликой. Везде, да. где есть ритуал, это суицид Бога. Вот. Повторимся еще раз. Хотите верьте, хотите нет. В книге ⁇ «Парадоксальное восприятие ⁇ это все с доказательной базой. Это все очевидные вещи. Особенно, когда ты смотришь с парадоксального сознания и по подобию происходит то же самое, ну вот, суицид тела, когда человек выбросился там из окна, и тело умерло, да, тело погибло. А ведь сознание, просто перетекло в другое тело, и пошла другая игра. А вот уничтожение вот этой части, перетекающей сознание, выделенной части на данного персонажа вот это это страшнее вот это ритуальная магия это, это религия это все что связано с ритуалом и будет это ритуал там славянский или шаманский или еще какой-то обрядовый это ритуал да. это то что уничтожает бога а вообще очень много в физике и психике идет по подобию вот смотри в наших книгах мы не касаемся болезней, да? то есть мы не пишем, как работать там, с ДЦП или как с аутизмом, или как с... Угу. Вообще мы не врачи, и мы вот эти вещи не рассматриваем, но при этом все, что мы работали с психикой, мы работали с конкретными заболеваниями, имели конкретные результаты. И вот один из вопросов, который звучал, кстати, недавно, а у нас достаточно большой практический опыт в этой теме, это онкология. И человек задал вопрос на стриме на последнем. Перетекает ли сознание онкологии, сознание болезни в следующую инкарнацию, если человек умер вот от рака в этой жизни? И мы тогда ответили «да». А на самом деле, смотрите, какая здесь интересная тема. Вот у нас есть физика, физическое тело. И онкология это что? Это наши клетки, они переродились, стали чужеродными, и они растут, и они уничтожают там внутренний орган, систему и так далее. То есть они выросли в нашем теле наши из наших клетки, клеток, да. это наши же клетки. Это мы выделили эти клетки для того, чтобы прожить какой-то опыт болезни с какой-то целью. Но мы сегодня четко осознаем, что физическое тело, оно вторично, первично психика. Ровно этот же процесс. Мы наблюдаем в психике. В психике из основной части сознания выделяется, в подсознании выделяется часть сознания. И эта часть сознания в дальнейшем выделяет вот эти физические клетки. Эти клетки перерождаются, и там живет эта выделенная часть сознания. Это часть сознания самого человека. И вот смотрите, если вы боретесь просто на физическом уровне, через убивание этих клеток, через удаление опухоли, то сознание же ни химии, ни операции ничем не возвращается в лона собственного сознания. Оно остается выделенным. И если в этой жизни это тело умерло, это сознание перетекает, оно не возвращается при перетекании, оно остается выделенным как сознание жучка, паучка и так далее. Оно вроде в общей куче, но оно при этом свое. Да? А, и в следующая жизнь она снова приобретает онкологию. Поэтому онкология молодеет, поэтому дети болеют онкологией, когда Именно спрашивают, за что, этому, за да. что. Вот поэтому, и потому что уже пришел с ней, уже пришел с выделенным сознанием. И до тех пор, пока это не будет осознанно и не возвращено через осознание назад, ничего не произойдет. То есть таким образом психическая работа становится первичной для того, чтобы человек имел здоровье. А теперь смотрите, ведь сознание выделяется не только на онкологию. Сознание э, выделяется там о, другой плотности, другие виды, но оно выделяется точно так же: из того же Альцгеймера, оно выделяется точно так же, в те же панкреатиты. Э, сейчас даже в голову приходит сахарный диабет, э, все, что связано с кишечником, тяжелое там няки и так далее. Э, это все связано с развитием, выделением сознания, сознание на игру. И поэтому, когда человек вообще считает, что он живет одну жизнь, и, кстати, это очень большое вред нанесла религия, когда из Библии было удалена... Инкарнационная часть. информация об инкарнационном цикле человека – это очень губительную роль сыграла, это привело к деградации человечества, это деле. глобальное уничтожение человечества. Но человек деградирует, человек начал деградировать, да. потому что Но невозможно по-другому. Человек вот именно стал, он перестал видеть себя, он уверовал в то, что он живет одну жизнь, да, и что не надо нести ответственность за эту жизнь. Ай, когда там у какого бога представлено перед судом? Да. Ты перед самим собой предстаешь перед судом. Ты за час до смерти уже начинаешь сам себя казнить и миловать. И как и ты, и ты прожил эту жизнь. Да, и когда человеку говоришь, что... Ты вот подумай, мы очень часто это говорим, да? Ты подумай о том, что какая у тебя следующая жизнь, ты будешь инвалидом следующей. Какая мне разница, какой я буду? Я не буду. Я вот здесь и сейчас... Все, это одна жизнь, и надо ее прожить юху и во все тяжкие. А на самом деле, а на самом деле день сменяет ночь. ночь. И днем вы выполняли такие-то, такие-то, такие-то действия. Вы ушли в сон в таком-то состоянии. Вы проснулись в этом же состоянии неосознанно. И начали выполнять снова такие же действия, и так из жизни в жизнь. И точно так же выделилось сознание, так изо дня в день, и точно так же из жизни в жизнь. Выделилось сознание на игру, отыграли, заснули, проснулись в роддоме, и потекло сознание болезни вместе. То есть все равно этими вопросами надо заниматься. Но человек, который вот он уверовал в то, что он живет одну жизнь соответственно, он сузил себя рамками и, замечу, прописал смертность тела. Ограничил себя. Ограничил все. себя и заведомо срок прописал именно. срок. Да? Потому что вот это установки программного обеспечения, это именно программное обеспечение, которое ограничивает продолжительность жизни человека сильно. На продолжительность жизни человека это много факторов влияет и в книге парадоксальное восприятие там вообще будут описаны ну, дикие вещи, вещь. которые на широкую аудиторию да. даже проговаривать не имеет смысла. Но, но те люди, особенно кто занимаются с нами на курсах, они, мы, мы это слышим. все не скрываем, мы рассказываем, они это слышат. Более того, они проживают это в определенных состояниях на себе. И я так понимаю, все-таки в этом мире становится больше разума и больше света. Уходит вот эта ограниченность, непозволение себе, и Бог возвращается домой. Физическое тело. Потому что у него есть только одно место, где он может выполнять свою функцию Бога. Это тело. Только. Только из тела. Ну, кстати, тогда надо раскрывать и дальше карты. Все, что связано с душой и с разумом. Но я думаю, это все не публично. Это все же, когда пойдут книги. И человек будет осознавать все, что, что он читает, потому что это все связано дальше с управлением. Нам очень часто говорят про то, что будете ли вы повторять курсы. Нет. Спрашивают вопрос. Да, спрашивают про курсы. Вообще очень много спрашивают. Люди ждут, что мы сейчас возьмем весь цикл программы и проведем их заново. Нет. Нет, ребята, этого не будет. Дело в том, что это зацеп. Во-первых, оттуда ушел интерес. У нас нету вообще планов учить людей. И мы об этом, кстати, уже говорили. Угу. У нас нету планов учить людей. Те, кто хотят научиться, они будут использовать наши видеозаписи, пока они не перевраны, не перепроданы в искаженном варианте. Да. А... Потому что, этот да, Уже этот опыт есть, Уже этот процесс есть, начался. Да. Да. начался. Искажение, да. Нет, повторять мы не будем. Все есть в записи, в чистой записи. Наша запись, которая шла в чистом потоке. Да, когда нам было интересно то, что мы доставали. На сегодняшний день наша сфера интереса лежит в коллективном. И поэтому у нас это полугодие будет строиться полностью обучение из глубины. Что значит из глубины? 20 человек мы просто больше не можем взять. Мы ведем прямую работу с пациентами. Сознанием. Всех остальных мы в это время учим работать, получается, как работать с людьми, как работать с подсознанием. Раз, потому что по-другому не научишь, да? Вы же не можете присутствовать на наших консультациях. А во-вторых, а во в этом формате мы выходим всегда в состояние единого сознания. единого И вот в этих состояниях, получается, ты поднимаешь у человека из подсознания какую-то проблему, и тут же у всей группы она поднимается и она у всех и закрывается. То есть получается, за вот этот вот курс ты закрываешь очень, очень много вопросов, и получается, ты очень сильно очищаешь себя. Твое зеркало становится чистым. Так вот, нам эти курсы интересны, потому что мы четко осознаем, что на сегодняшний день есть много пятен, которые надо убрать, много грязи, которые надо убрать из коллективного. И так как коллективное, коллективное отражает нас, то, соответственно, убрать у нас. И мы в это время работаем с людьми, помогаем, и в это время мы работаем с собой. То есть все идет через себя. Вот. И вот эти программы получаются так, как желающих количество желающих спроса начал нарастать. Соответственно, мы сказали, что мы 21-х зарегистрировавшихся берем по одной цене, потом цена там на 100 долларов снижается, и будет другая цена. Но человек там будет просто участником, с ним не будет вестись работа, но при этом он будет да, в он этой сам. группе, он будет учиться, он будет проживать. И у него точно так же будет чиститься зеркало, как у всех других, потому что человек не выделенный персонаж из коллективного. Да, мы все единое сознание. И мы все единое сознание. И на этом уровне, когда вот, особенно последний курс, когда мы полностью рассказали по… Ой, собака запуталась в микрофоне. Когда мы полностью рассказали угу. по структурам, прошли, что такое душа, разум, как это все работает то стало очевидным и выхлоп в группе очень хороший пошел, потому что очень, очень глубинные осознания и трансформации пошли. Поэтому вот все, что мы даем, мы даем один раз. Повторения не будет. И дальше сфера интересов у нас тоже будет уходить, уходить от обучения и уходить от этих форматов. И я понимаю, что она будет... Я не буду говорить, куда она будет, но у нас уже будет такой нормальный намет. Мы просто готовимся к следующему шагу. Я думаю, в следующие полгода у нас будет следующий рывок в новом направлении. А вот. А да, за это время мы выпустим еще. Ну, я надеюсь, что мы все-таки выпустим практику. Она наполовину. То, что она будет, да. Практику. Но она, ну, может быть, все-таки мы действительно в течение полугода ее допишем. допишем. Потому что вот тоже ну, округ сместился. Так она пока так у нас. Дело в том, что вот э, практика, которая описана, э, все, что там касается там зеркала, легализация чувств и так далее, замечу, это то, что, кстати, соединяется с внешним миром. Это грань соединения Но, с внешним да. миром. Точка входа. Знаешь, западание? о чем я сейчас подумала? что именно книга ⁇ Практика ⁇ она действительно, вторая половина будет другая. Но это та книга, которая со временем перефразироваться может. Вот как раз-таки в магии, в белую и <связать> Я сейчас подумала. <связать> <связать> вот, понимаешь, вот искажение. Когда, искажение, не хватит, когда да? уже, да, когда бессознательно опять начнется вот этот искажаться все. Вот это, вот почему она пока у нас, Ступальц. она... Стоит, да. То есть мы описали вот эти точки перехода, соединения с объективным, там где человек может относить инфодайинг к разряду классической психологии и говорить, вот практика зеркала, вот такая, вот такая, там, придумывать еще кучу практик, там, здесь я ломбаду потанцую, здесь я на стульчике посижу, а здесь я еще что-то сделаю, и все это под эгидой каких-то коллективных игр. Но на самом деле все значительно проще. Наша задача не остаться в объективном восприятии. Наша задача развернуть человека к себе, к себе искреннему и настоящему. А вот здесь возникают трудности, потому что на этом пути очень много подмен. И мы уже рассказывали подмены, связанные с медитациями, с практиками. С, с, с, все, что, все, что в объективном восприятии, это все вовлечение в игру. И каждый раз, когда вы придумываете очередную игру, вы во внешнем восприятии. И даже на последнем погружении, возвращении к себе, мы рассказывали. Вот вы можете совершать одно и то же действие. Если вы воспринимаете так, вы играете в игру. Если вы воспринимаете так, вы двигаетесь к себе. И это зависит и это, от да. вас, что вы выберете. Вы будете так воспринимать или так. То есть направление движения сознания определяете вы. Вы идете наружу или вы идете вовнутрь. И э, вот э, когда вот эти вещи для каждого восприятия конкретно, для, для каждого примера объясняешь э, вот словами и показываешь, смотри, куда сейчас ты будешь двигаться, сюда или сюда, э, человек тогда видит. Но если говорить просто вот эти представления, которые есть в объективном восприятии, медитация это я иду вовнутрь. Нет, Нет, это ты размазываешься по наружному контуру. Ты как аэрозоль. Как аэрозоль, распыляешь свое, своего Бога. Мажешь Бога по наружному контуру. Но даже наша терминология людям непонятна, потому что многие слушают, и, кстати, и даже пишут об этом, что воспринимать нас начали только после прочтения наших книг. Да, именно после прочтения начали слышать нас. Слышать, потому что до этого они слышали, их увлекало, они говорили, нам было интересно то, что вы говорите, но мы ни хрена не помогали, не понимали то, что вы говорите. А после прочтения книг пошло понимание. Угу. И мы понимаем, что книги, да, книги они вносят, они вносят в сознание человека, начинает человек задавать вопрос, вопросы сам себе и начинает внутри себя получать ответы, а смотри, сколько вещей тогда становятся бессмысленными. Вот просто сейчас мысль пришла, прямо пока мы говорили. Например, на сегодняшний день очень много тренингов на развитие интуиции угу. существует. Вот если прогуглишь, то очень популярная тема «Я развиваю интуицию», там, «Я развиваю чуйку». Эзотерические направления по развитию, по развитию чувствительности и развитию видения, ясновидения. А теперь смотри в объективном восприятии, какая это чушь это никак, никак не приближает человека к информации внутри него. Потому что я развиваю интуицию, я познаю себя, но при этом я ухожу от себя в дремучий лес объективно. Прикинь, какая подмена. А человек разницы не чувствует. У -у -у. Потому что он, в принципе, не способен чувствовать. Я даже сейчас подвисла немножко. Это ложь получается. Ложь. Ложь полностью человек уходит от себя ложь, чистая ложь, и он, мало того, он начинает вообще блуждать. Он блуждает, и там начинает развиваться процесс, когда у него раздувается эго, да, эго да. и потом эго обляпает его собственной грязью, когда оно лопает, но при этом у него будет момент прояснения, у него даже может получаться та же самая интуиция или ясновидение, потому что когда эго лопнуло, его навозик в его... Стек немного, стек да? немножко зеркало, как ведро воды, пускай грязное, но плесканули на зеркало, И она так стекла, и так раз, о, я в дырочку увидела, у меня получилось. А потом снова, в зеркало заляпало, у меня снова не получается. Вот тренировка интуиции в объективном восприятии. Да, так так оно и есть. Это как вот прочистить пальчиком, да. И, по, и все так увидит что-то, а потом оно все заплывает. Пока Почти. ты не, не уберешь, не почистишь сам себя, ты никакой-то интуиции, ни какими-то способностями ты, отдавать на, обладать не будешь. А все, что вот это приходящее, уходящее это все раздувает эго, И пока. Пока ну, эго надо, чтобы оно раздувалось, иначе навоза, когда слишком много внутри, в подсознании. Людей же не учат умываться, детей не учат умывать свою психику. Mm -hmm. Вот физическое тело, чистить зубы, лицо, научили умывать. Руки а научили на мыть 150 лет назад. Да? А у нас не обучается нет. нигде психика. Да. да. Человека не учат утилизировать свои эмоции. Человека не учат следить за своими состояниями сознания. Человека не учат осознавать, Это значит, что он значит себя. У нас наоборот, вот вдумайся, да, чему говорят… Там тебя обидели, ты там поругай его там или что-то еще, да, накажи. Да. А, а там плохой, пронипулируй, да. Вместо того, чтобы выравнивать ребенка, учить выравнивать себя, объяснять почему так, вот смотри, там такая ситуация, здесь вот ты так, а тот человек вот так. То есть выравнивание, в баланс, в благодарность, этого нет вообще. Вообще благодарности нет. Вот так, чтобы детей учили благодарить, да, а, скажи спасибо, на этом все закончилось Еще? в автоматическом да, режиме за да, конфету да. или за печеньку. Да. А вот то, что а у человека. благодарность этому, да. Увидеть в человеке, что хочет тебе этот человек сказать, зачем он появился в твоей жизни, что он хотел донести, как он тебе сейчас помогает, и что ты осознаешь в этот момент. И как ты сейчас работаешь со своей эмоцией, как ты осознаешь, какую эмоцию ты выделил? И зачем ты это сделал, и какие последствия будут, какая игра складывается на этой эмоции. И с благодарностью, переводим благодарность, я мы не будем ее проживать, потому что она неосознанна. Кто эти схемы вообще когда давал детям? Это не принято. Инфодайвинг ворвется потом и в образование, и в школы, и везде. Чуть-чуть позже. Хотя может уже сейчас. А сейчас инфодайвинг в... В врывается в семьи. Через семьи, да. Через семьи идет, да. Врывается в семьи, меняет жизнь людей тех, кто увлекся, а, врывается к кому, к тому, кто еще не до конца потерял себя. И по сути дела инфодайинг, он не может а, быть без интереса к самому себе. И смотри, какая, какой классный у нас фильтр тогда случился три года назад. Вот те люди, которые сейчас пишут, да? а, они приходили за деньгами, угу. они приходили за тем, чтобы быстренько взял, сбежал и перепродал. И они интерес подменили деньгами. Да. Они не были интересны сами себе. Они служили наружному. Цель было Цель не познать была. себя, а, а распылить, раздать, продать, заработать. Ну, что хочешь. У каждого там своя. Хотя человек, который а, вот будет слышать, будет говорить «не-не-не, не-не-не». Нет, нет, нет. оно было так, и это ложь себе». И самое интересное, если взять вот даже тех людей, которые приходили тогда, у нас же тогда были разные люди, известные психологи были, неизвестные психологи, разные были, и были да, те, с кем мы лично были знакомы, да, были те, кто там из Москвы приезжал там тоже, которые свои у -у -у. тренинги вели и так далее. Так вот, если сейчас посмотреть, на каком уровне развития они остались, они как зависли, вот стоп-кадр, ничего не поменялось. Может, там причесочка, волосинки теперь не так лежат. Что говорил, то и говорит. Как жил, так и живет. Один и тот же сон. Один и тот же сон день сурка. И вот а, интересно, я когда получила три дня назад еще одно письмо, но это уже из США, мне даже стало интересно вот на эту тему посмотреть. Тоже но ну, тема такая была, что вот было, и потом пропало. Угу. А, и мне даже стало интересно, что случилось, вот стало с теми людьми, кого я вспомнила. Я Фейсбук открыла и открыла Google, А ничего не изменилось. День сурка. Одного, второго, третьего, четвертого. Как будто и времени не было. Как будто и времени не было, как будто годы не прошли. Как делал предсказания, так делает предсказания. А как а, говорила с персонажами там, духовными, так и говорит с персонажами. Как рассказывала про энергетические обмены, так и рассказывает про энергетические обмены. Как перелопачивалось чужое, так и перелопачивается. перелопачивается. Было с женщинами, работала здесь с женщинами, работает. И вот кого вспомнила, посмотрела и у меня даже удивление. Ну, только прически поменялись. И то не у всех, Ничего не поменялось. Потому что была ложь самому себе, потому что не было интереса познать себя. Не было интереса, человек не интересен сам себе. И на самом деле, когда мы говорим про духовное развитие, смотрите, здесь будет одна такая крутая подмена: когда говорят духовное развитие там в церкви, духовное развитие можно получить там через йогу, духовное развитие можно получить через сатсанг, еще через что-то это все внешний контур, внешний Духовное развитие можно получить в одном случае, когда ты интересен сам себе. Именно цель твоего интереса это ты. Вот это о духовном развитии. Другого нет. Здесь только искренность. Здесь только искренность, потому что ты становишься самим собой. А если вы даже просто произнесете, как мы, не побоитесь произнести это вслух в обществе, сказать, я интересен сам себе, на вас сразу. Нарцисс, эгоист. И начинается навешивание вот этих вот манипулятивных шаблонов для того, чтобы самоутвердиться за ваш счет. Для того, чтобы унизить и подмять. Чтобы сказать, о, да ты не такой, ты хуже меня. А нифига. Просто на сегодняшний день, вот те вещи, о которых мы говорим, кстати, открыто, Вообще, я, я просто поражаюсь. Мы сели в Беларуси и говорим открыто, абсолютно свободно, нормально те вещи, которые в обществе табуированы. Мы просто спокойно на эту тему сидим здесь и рассуждаем. Но на самом деле сказать, что я интересен сам себе, это, это грех. А на самом деле посмотреть, а что на самом деле грех? Грех — это ритуал. Это самый страшный грех против это себя. Именно это, да, это есть да, уничтожение. Это суицид Бога. Любой ритуал ⁇ это суицид Бога. Любой ритуал. Любая ритуальная магия ⁇ это суицид Бога. Потому что все идет через отражение. Особенно если еще с зеркалами ведется работа. Угу. И человек просто крошит свое подсознание и уничтожает себя. И поэтому первая книга, блин, первая, вторая инфо под сознание, когда мы вышли на белую и черную, она начинается. Сейчас покажу знакомство с белой и черной. И прямо первая глава, где белая и черная. Помнишь, самый первый они показывали нам суицидницу. Да, да, да, да. Суицидницу. Именно суицид. Именно суицидницу. Сейчас до меня дошло тоже суть. Суицид. Обалдеть. И первое знакомство. Они об этом и говорили. Вот только сейчас до меня дошло. Они об этом и говорили. Об этом суициде. А мы не понимали, о каком суициде идет речь. Это самоуничтожение. Это уничтожение Бога внутри себя. Капец. Мы вообще сейчас много чего из того, что было написано, мы осознаем настолько глубинно и невероятно. И настолько это теперь действительно еще больше идет благодарность к белой и черной, к самим себе за то, что мы что они нам показали. Что мы просто тупо тогда додумались записывать все, что мы видим. Вот это было самое правильное наше решение. решение. И Сам... это создало самую крутую психотехническую базу, которая сейчас... Ведь вы же не можете придумать эту психотехническую базу умом. Ума просто там нет. Да? В этих состояниях диска эгоума выше я, он, он остался вот по сторонам. Ты находишься в центре, ты находишься ты находишься в зеркале личности. А они, получается, ушли, да? И в этих состояниях ты можешь только записать это потоковое состояние. У тебя постоянно идет информация, где твое внимание, там разворачивается информация. Внимание, информация, внимание, информация. И вот в этих состояниях, конечно, ну, максимум, что ты можешь это записывать. И то, ты в этих состояниях не могла записывать, а я в этих а состояниях ты, да. записывала. Да, именно, да. Шел поток, а Наташа записывала. И смотри, если бы не было нас двух, да, а один человек, человек не, не запишет. может. Просто невозможно. Потому этого. что ты выходишь из состояния, ты ничего не да, помнишь. Да. Там же ресурса памяти нету. И очень легко, даже если у тебя и идут озарения у одного, да, очень легко искажение... Получать, потому что ты, ты один: нету зеркала, точно такого же зеркала у тебя нет. И ты легко запутаться, легко потеряться, уходишь. забраться. Королевство кривых зеркал: нету веревочки, по которой ты сможешь войти и выйти, не потерявшись, нет. не заблудившись. Здесь только работа вдвоем. И Я каждый раз, когда вот такие вот штуки до меня доходят, но самое прикольное. Вот еще раз повторю, я сегодня начала читать эту книгу, и я и не прям могу не вспомнить, что мы авторы этой книги. Да, да, да, да. А я сейчас прям хочу, не наш. а я сейчас хочу сказать про черную ну и про белую. Вспомни знакомство с белой, как мы ее боялись, да? как мы ее гнали. Ну Боялись, ну хотя да, было же боялись, страх, да, страх, боялись, был. гнали ее, все время гнали. А теперь вспомни, после чего пошло открытие благодарность, Благодарность. У меня прям слезы. Именно когда мы вдруг с тобой повернулись. Это вспомни. когда мы тоже с онкологическим кем-то работали с тяжелыми. Это работали. в книге должно быть. Да, да, да, да. Мы с кем-то тяжелым тогда работаем. И вдруг работали. мы осознаем благодарность и как она была благодарна, да? Да. И как пошло после этого. И я сейчас понимаю, что такое благодарность. А самое главное, смотри, с этого момента, когда мы начали записывать психотехническую базу белой и черной, угу. мы начали осознавать инкарнационный цикл да. целиком. Да. когда мы осознали инкарнационный цикл и смогли его расписать мы смогли войти глубже и на сегодняшний день мы говорим сумасшедшие вещи о ресурсе тела в 3000 лет о бессмертии физического тела в осознанном состоянии и смертности физического тела в неосознанном состоянии, о а бессмертии сознания, бессмертии разума, о а бессмертии Бога, а Бог именно да. живет в теле да. человека. И если в теле человека нет Бога, то, соответственно, нет бессмертия. То есть мы об этом уже пишем в парадоксальном восприятии mm -hmm. открыто. Mm -hmm. То есть на сегодняшний день любой человек, который скажет, что в физическом теле возможно бессмертие, он априори будет признан сумасшедшим. И при этом несумасшедшие люди творят ритуалы с суицидом Бога. Да. Где сумасшествие, люди? Где разум? Я бы где сказала. разум? Разума нету. Вот эта ограниченная программа ума, как циклическая ошибка, человеку обрезает доступ к огромному информационному пространству под названием разум, где есть все и все возможности психики, и все ресурсы психики человека а они неисчерпаемы. Да. И только не неправильное обучение наших детей, неумение чистить за собой, убирать за собой, по подобию, как физическое тело. Если физическое тело, оно кушает, переваривает, выделяет. И то если вы силы, не будете удалять, да. смывать за собой то, что вы выделили, вы засретесь, пардон господа, и ваше тело начнет гнить, будут пролежнее и так далее. Точно, один в один идет в психике. То же самое. В один психике. в один, полностью зеркально. И в психике точно так же. Все, что касается эмоций, все, что касается обид, вины, злости, вот этих вот всех состояний, все, что касается работы с чувствами, это все должно быть как рефлекс, как инстинкт, это привычка. То, что мы описывали в книге первой части, mm -hmm. получается, э, «Инфодайвинг. практика. Это должна быть привычка, как чистить зубы, как умываться. И поэтому, когда мне пишут, я делаю практику зеркала, я уже духовно развитая. Нет, ты зубы чистить научилась. Но это же не вся жизнь. А жизнь совсем другая, она огромная, прекрасна и многогранна. А зубы, зубы просто надо уметь чистить, чтобы они не развалились. Поэтому вот с книгой практика у нас и возник вопрос, потому что то, что мы изначально планировали просто ну вот, все эти практики описать, этого вот очень мало. Нету той глубинной сути и а, тех моментов, которые приведут к глубинным изменениям человека. А когда ты начинаешь уже работать с глубинными изменениями человека, да, то получается, что Человеку уже надо прочесть эти книги и практика, ну вот она будет нормальной десятой книгой. Угу. Вот она с парадоксальным ляжет. восприятием поменяется и с вами тоже. Угу. И тогда тоже вопрос а надо ли ее издавать. Вот эти две книги, парадоксальная и практика, они на самом деле не просто так вот это. И практика также легла на паузу. Это на самом деле это вопрос. Это вопрос, который, ну пока он просто вопросом, а мы идем дальше. Чего идти туда, где мы ещё, куда мы еще не пришли? Придет время, мы туда придем. Это точно так же, как и вот задает вопрос, когда вы откроете центр когда внутри будет готовность работать с живыми людьми. Потому что на сегодняшний день нас абсолютно устраивает круг общения нас, наш, в виде семей наших. Да. Но в то же самое время, если мы хотим действительно а, говорить о интересных экспериментах и о других гранях развития инфодаймга, то центр все-таки, наверное, понадобится. Но, опять-таки, надо будет наше решение. Поэтому мы думаем об этом, но мы еще не сделали шаги в этом направлении. Хотя какие-то мы уже все-таки сделали, мы уже немножко присматриваем, даже недвижимость присматриваем. Но вот такие шаги уже конкретные мы еще не делали. Но в любом случае, ребята, кто спрашивает, это все будет в Беларуси. Мы любим. Землю богов. Беларусь — это земля богов. Это Белая Русь. И не просто так она появилась на карте в 1900 каком? В 18 году? Наверное, где-то Ленин было. там декрет подписывал. Белая Русь. Не просто так. Сто лет назад. В 18-м году. Инфодайинг в 18 году. По приколу. Даты надо посмотреть. Если еще где-нибудь осенью, вообще будет прикольно, потому что инфодайинг же у нас когда, по сути дела, начался. Первые наши результаты пошли конец октября, потом ноябрь месяц, а слово само придумали 8 декабря. Ну и, в принципе, мы бы уже и завершили вот этот выпуск. Мне еще хочется только пару слов сказать, что мы вот пару дней назад поставили расписание, оно уже будет у нас до середины марта, наших тренингов, которые пройдут, и наших практикумов и погружений. Кстати, сейчас скажу одну такую штуку. Это я сегодня в предрассветные часы вдруг увидела такую картинку. И даже слово такое прозвучало, почему-то старославянское. Я увидела, как люди, большое количество людей подходят да, и толпятся на пороге. А дальше огромный, огромный-огромный световой храм. И это храм их души, это, это боги. Но там они, они искренние и настоящие. Они приходят каждый в свой храм, это его храм. И получается, человек стоит на пороге, толчется, переступает с ноги на ногу и вот в дверном косяке, и войти не может. И у, когда у человека спрашиваешь, чего ты не входишь к себе, а человек отвечает, «А у меня денег нету, а мне жалко на себя потратить, не, я столько никогда не заработаю, ой, а мне это не пригодится, не, я перебьюсь и так, а что я там о себе нового узнаю?» И по сути дела, вот я видела эту толпу стоящую и, и ключевое слово жадность. И. То есть это то, что под благодарностью: нету благодарности к себе. У -у -у. И поэтому за что мне надо позволить себе встретиться с собой? Мне это не надо позволить, потому что я не дорос до благодарности к себе и до осознавания этих моментов. И а, вот эти люди толпились, и из храма вот свет. И я вдруг понимаю, что вот этот вот контур, вот этот вот косяк дверной, да, там вот эта вот территория переходная черта человеком преодолевается только при условии, что он начинает быть себе интересным после практикумов и погружений. Вот эта черта, которая, как бы, я могу на себя отжалеть там вот эти вот минимум какой-то, да, угу. позволить. Но я сам себе не интересен, и мне на себя жалко. И вот когда человек эту черту пересекает, а пересекает ее на практиках в моих погружениях, потом, когда он входит в свет, и вдруг в свете до него доходит а весь мир в моей голове весь мир. Все в моей голове моя жизнь, мои доходы, мои отношения мои... все в голове. И я сам, не проработав свою жадность, себе это не позволяю. Я сам себе не позволяю весь мир. Помнишь, как эта женщина, которая сказала, ой, я никогда не побуду на да, мантию? Да. Сразу обрезал. И человек так обрезает. Он каждый раз обрезает себе крылья. А обрезает почему? Потому что у него на автомате работает а, привычка, сформированная родителями. Ограничение, Они же... Это ограничение, ограничение стоит, с детства. Да? Да. Да, да, да. с детства. Не ходи, не делай, нельзя. Перебьешься и так рамки, далее. Да. И вот вот эти рамки обкоцали детский свет. да, и в рамки вогнали. И потом в этих рамках человека продолжает И тогда появляется жить. жадность. И тогда Потому жадность. что он видит конечность, потому что рамки – это окончание. И тогда у него начинает жадность работать. То есть выключается разум. И работает жадность. Все. И жадность к самому себе. К самому себе. А он, да. Я сегодня вот утром осознавала, что вот действительно те люди, которые переходят… Угу. И которым вот на курсах из глубины действительно круто вздергиваешь и помогаешь эти вещи осознать. У них жизнь меняется. меняется. Вот смотри, сколько обозначить. на курсе я уже написала да. сразу. Еще курс предыдущий не успел а а какая а уже... от людей Идет уже, да. что они написали совсем все по-другому, очень быстрые процессы и только для тех, кто захочет прожить, пройти этот путь целиком, он возьмет все в записи и все посмотрит и тогда решается конфликт интересов. Мы не служим людям, мы занимаемся тем, что нам интересно, мы идем дальше, мы исследуем и люди занимаются, кому это интересно, тот это познает, тот это делает, тот это слушает. А кому тот читает эти книги, а кому не интересно, тот остался за, за чертой. А смотри, что еще жадно сделает. Кстати, наши курсы они где-то кусками, урывками, где-то проговариваются, где-то переписываются, и они доступны. И человек, их себе позволяя, он берет искажения. Переверанную информацию. информацию. А состояние Матри. люди повторить не могут, потому что они не а осознавали но... этого. Да. да, да, да. Нашу работу повторить на самом деле крайне сложно. Это нереально повторить, пока ты все это сам не осознаешь и не проживешь. А когда ты это осознаешь и проживешь, ты не будешь... Вливать свой собственный колодец. Никогда. Никогда. Никогда. Потому что идет осознание вот этого единства и всего остального. И есть только единственный вариант. Быть самим собой. Тогда твое зеркало будет чистым. Да. Заниматься по кайфу то, чего, тем, от чего ты ловишь кайф. Идти на пролом действительно к себе. Только к себе. К осознанию Бога в себе. И, кстати, даже схема осознания Бога в себе мы уже дали. Да, мы. тоже дали. Да искренности, только искренность приведет к себе. Поэтому вот в ближайшее время те тренинги, которые мы поставили, мы, кстати, поставили по молодости и здоровью, там одновременно будет психотехническая база и систематизироваться, и углубляться. То есть там это будет очень крутая помощь тем, кто работает по нашим курсам начальным, вот кто там проходил здоровье тела да, и так далее. Это все углубится и это все осознается под другим углом. Эффективность работы зависит от уровня осознанности. И тогда, когда вы это осознаете уже так, как это работает, как работает система, как работает психика, эффективность работы совсем другая. То есть тогда становится понятно, что психотехническая база может быть простой. Вообще мы стремимся, вот целью поставили с да. Ириной, когда а, психотехническая база сводится к одному. Бог хочет, чтобы проявилось это. И это проявляется. А оно на так. самом деле так, да? Так оно уже на самом деле так. Но это глубинное состояние осознавания вообще то есть это когда в вашей психике не осталось неосознаваемых зон секторов только при этом возможно а если вы посмотрите те же самые схемы психики мы полностью ее разрисовали кстати достаточно научный подход в данном случае в книге инфо знания вообще здесь в полной системе где-то были схемы и вот в этой книге получается, если вы посмотрите структуру психики, как она разрисована, то получается, что здесь сектора неосознанные и их, их много. Помню, что были они тут? Ну, там где они, да, где-то они. Где-то они тут. А, вот они тут. Вот здесь есть такие схемки. Полностью все разрисовано, расписано. Подсознательная часть, надсознательная часть платформы что и как работает полностью в осознавании. Смотри, что я нашла. Учебник жизни. Сотовую. Сотовую часть. Мы это да. вырисовали. Помнишь, как осознается. А, а осознается, как она сейчас подробнее. А как сейчас, да. Вчера на курсе расписывала. Да, да, да, да, да. Каждый в своем хрустальном гробике, блин. Итак, если вам интересны наши программы, подключайтесь. В понедельник мы будем работать с вирусами. В понедельник у нас программа Работа с вирусами. А это Потом... у нас будет практикум с 20 до 2 да. часов 7 февраля. И потом дальше у нас будет с молодостью, со здоровьем. У нас очень много будет возрождений, возрождений любви, возрождений силы, возрождений мудрости. Там очень интересные будут практикумы. Это все про целостность и про возможность почувствовать в себе вот эти состояния, когда ты мало того, что ты осознаешь источник знаний в себе, но ты и осознаешь Бога уже в себе. То есть вот эти практикумы помогут вам войти в ваш световой храм. Вспомнить себя. Вспомнить себя, вспомнить, кто вы есть на самом деле. Вспомнить, что вы все-таки боги, а не жуки с кораблей. До встречи, друзья. До встречи.